наш мандат к тому, чтобы это было еще более а, а, на пользу а, Украины. И в этом числе а, а, члены Евросоюза попросили, чтобы мы а, более активно а, были сейчас в регионах и старались понимать а, связь между центральными реформами и региональными потребностями, а, перспективами. работают с вашими правоохранительными организациями, хотят понимать этот связь тоже и в, на примере Харкова. Я приехал на два дня, я очень рад быть в Харкове, я, я должен сказать, я очень уважаю историю этого очень важного города, в котором они не очень гордятся за того, что они харьковчане. А, а, Харьков был очень, тоже очень важным пунктом конфронтации в, в весной 2014 года. И, и поэтому есть очень важно, чтобы здесь эти органы работали очень функционально. И те все ценности, о которых я говорю были бы адаптированы тоже здесь. У меня была очень хорошая встреча вчера с, с губернатором, с ним были тоже все эти организации, представленные в Харковском области, милиция, пограничники, на самом высоком уровне, и сегодня мы продолжаем разговаривать с ними, потому что одна, что мои технические коллеги хотят понимать потребности реформ здесь и реализации реформ. С другой стороны, я хотел бы тоже понимать, каким образом мы уже перед заключением этого, помощи я, я думаю именно следующее. У нас хорошие эксперты из всех членов Евросоюза и дополнительно из Канады и Норвегии, много людей и из Украины хорошие эксперты, совместно 150 людей. Но мы тоже очень уважаем сложность ситуации в Украине вообще, а в Харковской области особенно. Мы понимаем, как близко и к конфликту, и к границе страны, которые не желают хорошо. Поэтому Конечно, мы понимаем, что все реформы должны адаптироваться к условиям, и мы тоже должны глубоко понимать этот контекст. И это можно только делать вместе и в хорошем диалоге с вашими институтами, с вашим гражданским обществом, потому что Франковье тоже очень сильный качественное а, а, гражданское общество и, как вы знаете, в демократических странах Евросоюза очень хороший пример постоянного сотрудничества. А, и понимать, как у вас эта ситуация, и помогать в том, чтобы, чтобы этот связь между властью и обществом было наиболее качественное и позитивное. Вот я тут хотел вам сказать, как вначале я с удовольствием отвечаю на ваши вопросы. Уважаемые коллеги, вопросы? Тогда продолжим. Подскажите, пожалуйста, я так понимаю, что европейцы не любят четкие сроки и рамки. Можете ли Вы уже оценить, насколько затянется реформа и вот эти вот процессы? Угу. А то, что мы считаем, что действительно после Майдана реформа начиналась медленно. Можно прямо сказать, что можно было бы быстрее это было желание общества, и, и, конечно, были очень многие условия этого всего, но то, что есть позитивное, то, что и в Министерстве внутренних дел, законодательство в котором мы участвовали по поводу закона национального, и в прокуратуре решение э, начинается. Очень важно, э, намеренно важно, чтобы э, э, в юстиции э, э, изменения конституционные изменения были э, э, хорошие, чтобы независимость суда и независимость прокуратуры была э, достигнута. Э, поэтому э, очень важно тоже чтобы децентрализация и все эти реформы были гармонизированы. Работа начинала во всех, всех этих площадках и хочется, чтобы координация этих реформ была еще лучше и в, в, в органах что вы сейчас по первых позитивных примерах эта реформа ускорилась. Конечно, мы понимаем опять, что очень много внимания. начиналось последнее время. Это нехорошо, но с другой стороны, именно за то, что есть эти внешние вызовы, потому что, конечно, жизнеспособные, более функциональные, менее а, а, а, коррумпированные, а, то данные, то, что мы получаем из зоны АТО, тоже показывают, что там нет меньше коррупции, да, есть впечатление, что больше. Поэтому а, все эти реформы надо делать а, даже в ситуации а, а, этого конфликта. Примерно в токе. Но в реализации надежды этого закона национальной полиции реорганизировать их и реорганизировать прокуратуру. Вообще тоже, конечно, есть так, что в Украине тоже есть экономический кризис и всех органов, о которых мы разговаривали, поэтому важно тоже, чтобы эти органы были меньше, и регуляция была гораздо меньше в Украине, много, слишком много регуляций, и все, все но большинство этих регуляций, это служат не публичности, но служат партикулярные интересы, чтобы можно было еще больше. А, а, взять от бизнеса и от а, гражданства, поэтому, а, а, поэтому надо тоже а, а, сокращать государственную сферу и дать больше возможно может, и бизнесам, и, и людям а, организовать себя и с гражданским обществом вместе в Киеве здесь и, а... в том числе организации да, да, да. и конечно если есть желание я с огромным удовольствием передам ваши координаты нашим ребятам если В Самире мы а, а, реализовали а, с государственными органами а, реорганизацию а, а, полицейской станции. Да, отделение милиции. Отделение милиции, да, это еще не полиция. А, и а, работали с, а, там с органами. А, в результате этого а, ответ а, этих органов на... А, Сванки на, на желание гражданин огромно ускорилось. сейчас в, в, в городе пять минут средние после автомен после обращения граждан в правопорядка и, и в, в сельских пунктах 16 минут поэтому это очень важно и поэтому то уже люди обратятся сейчас, это статистика, объективная статистика, гораздо больше к лицам, чем, чем раньше, и тоже в результате реорганизации больше людей занимаются действительно полицейской работой и меньше бюрократии, сократилась как бы, В Харьковской области сильно, но тоже в других областях, между ними в Харькове, именно сегодня начинается эксперимент, как это зовут, район? Как? Очень важно, чтобы люди, которые работают в этих, этих институтах, получили достойную зарплату. Харьковский кризисный инфоцентр. Сейчас возрастной ценз для принятия силовой структуры ограничен 35 годами. Много очень демобилизованных военнослужащих, которые возвращаются из зоны АТО и имеют бесценный опыт, силовой опыт, да, пытаются устроиться на работу, и хотят устроиться на работу силовой структуры СБУ, МВД. Их не берут просто из-за возрастного ценза. Хотя они... Из как, чего? Из-за возраста 35. А, да, да. Из -за... Они старше, Все в мобиле зоны старше, обычно 30-45. Можно ли как-то увеличить этот возрастной центр вот, чтобы люди ну, привели свои знания? В новом законе уже э, э, есть подминировано на, как... на 55 лет. На 5 лет, да? Да, я думаю, что, что так. И, э, и это, конечно, необходимо, чтобы.. Молодые люди не шли на, на пенсию. Даже Тем более не могут милиции. И вы абсолютно правы, что это очень важная политическая и гуманная задача правительства и региональных правительств, чтобы те, которые возвращаются из АТО, они получили достойную перспективу жизни могли бы использовать их экспертизу. А в многих случаях, к сожалению, тоже, чтобы они, помогли, они получили психологическую помощь, потому что там условия, конечно, ужасные и разные люди по-разному реагируют. И, и, и надо им помогать с деньгами, с, с, с карьерной перспективой. И вообще показать, что общество, особенно государство, уважает их. Там надо работать гораздо больше. И надо тоже приготовить такие проекты, которых, возможно, международные. гарантии на ничего нет. Надо работать. Надо, надо, надо, надо работать. Есть сейчас этот маленький или, возможно, не так маленький позитивный момент, в котором что-то позитивное начиналось. В Киеве это очень видно, что что-то что другое. И надо работать над расширением. Я знаю, что Министерство очень жестко а, следует, то, чтобы эти люди действительно так себя вели, как надо. Надо разработать тоже в Министерстве, ведь мы работаем с, с Вашим Министерством внутренних дел, этический код, кодекс и, и нормы а, ведения себя. Очень много есть перед нами, работа начиналась, я не могу тоже сказать, что все будет сразу, всегда перфектно. Могут быть ошибки по дороге, но надо это сделать. зарплаты очень важно, чтобы люди, у людей было возможность. Сейчас у людей почти нет возможности между ситуацией, когда есть возможности, нет возможностей, разница есть огромная. Даже если я зарабатываю очень много денег, нет гарантии, что я не буду еще украсть от других, но возможность есть, и там есть огромная разница. Помежду той ситуации, когда судя, зарабатывает сейчас тысячи, или нет у него а, денег на, на машину, на бензину, на бумагу, на на офисные принадлежности. принадлежности, на офисные принадлежности, на да. канцтовары, потому что если такого нет, тогда а, этот прокурат, прокурор возьмет эти вещи от бизнеса, но и mm -hmm. то связи Нельзя иметь по международным бизнесом, потому что тогда будет зависимость такая, которую нельзя иметь. Надо иметь ситуацию прокурора, когда он независимый, зарабатывает хорошо и есть очень хорошая профессиональная приготовление. сравнивая со, со странами как Польша тоже моя страна, в начале Надо работать и когда есть а, ошибки, надо коррекцию сделать. А, работа вместе с американами, с нами, европейцами, это тоже есть, хотя не полная гарантия, но все-таки то, что от нас можно научиться, как иначе можно руководить страной, с, с городом и так далее. Потому что если нет хорошего Те люди, которые а, а, студировали в европейских а, вузах и вернулись. Я вижу в, в Киеве, я абсолютно уверен, что у вас а, тоже так есть. А в эти люди хотят иначе. И это желание, что, что можно, можно чистое. связывается с этими органами, это именно есть гарантия успеха. Есть еще вопросы. Следующий большой шаг, как вы знаете, это реорганизация в локальных офисах прокуратуры. Будет конкурс в конце августа, там мы тоже наблюдаем, мы тоже участвовали в приготовлении этих тестов, которые хорошие тесты. Для прокурора? но и тоже из, из СМИ в прокуратуре не все хотят реформировать. И это очень важно, чтобы эта, эта внутренняя борьба закончила таким образом, чтобы действительно все работали за реформу. Потому что это ключевая вещь для украинских институтов. Прокуратура должна работать из полиции с судем. И надо сказать, что для безвизового режима с Евросоюзом этот вопрос очень с Евросоюзом зависит от того, чтобы э, э, реформа прокуратуры была э, продажа. Э, опять, э, это есть один из важнейших пунктов э, э, условий для безрезонного э, режима в э, Украине. Э, Критическая ситуация, расскажите, пожалуйста, зарплата полицейского От плана солдата, который на передовой от 5 до 6 тысяч гривен. Риск, риск не, соизме... не соизмеримый. Есть какие-то изменения? Солдата, солдата, солдата ватум. Есть какие-то перспективы изменения? Я у меня нет uh, ответственности за uh, материалы uh, Сферу, поэтому. В дополнение к этому вопросу, который Людмила задала, почему акценты сделаны на городах таких как Волынская область, Одесская, Днепропетровская и Харьковская? Из каких соображений выбраны эти места Украины? Куда вы посылаете своих сотрудников? И, кстати, уже сказали и в Луцке. Мы хотели иметь репрезентативный образ Запада, восток, юг и, конечно, статус сандар. Чтобы, чтобы понять, Украина есть большая страна. Я вчера сказал губернатору, что... Стране вообще. И он говорил о разнице между большой областной столицы как Харьков, и меньшей, как Полтава. Полтава была в моей стране вторая, самая большая, самый большой город. Есть тоже один очень важный пункт здесь. Есть что-то, что я называю парадоксом центра на бумагах. Украина очень централизована, страна все решается через очень деталичные законы и все надо решить в столице. Но это, есть иллюзия. это есть иллюзия, потому что практически ну, очень часто коррупционные процессы как бы дают масло этой, этой машине. И это тоже означает, что условия в разных городах, в больших городах, разных областях могут быть очень очень по-разному. И это надо понимать и адаптировать и законодательство, и реализацию реформ, исполнение реформ к реальным условиям. Даже в Брюсселе некоторые думают, что реформа это означает писать законы. Почему? Потому что у нас в страны в стране есть верховенство права. Как пишет закон, так будет. А в Украине этого еще нет. Пишет закон, а практика идет по-своему. Надо понимать, как реформировать, чтобы практические реформы, а не только бумаги. Если можно, в дополнение, Харьков находится недалеко от зоны прифронтовой город. Можно ли рассчитывать на то, что и на тех территориях будет внедрена реформа? Потому что там тоже есть города, там живут люди. Yeah. Луганская и Донецкая ah, города, да, области. Да. Ситуация у нас такая, что мы хотим помогать в этом. Нет на это решение. Есть разные пункты. Конечно, страны Евросоюза очень уважают безопасность своих гражданин, которые работают в миссии. Это один пункт. Второй пункт тоже есть, Но какие, какие будут желания. А, не <смех> <смех> а, простая война, она информационная, и очень много агентов российских работают именно в правоохранительных органах, и, допустим, когда происходили события в Луганске и в Донецке, то правоохранительные структуры, они были полностью деморализованы, ну, в общем, очень высокий уровень деморализации. Чувствуется ли вот это сопротивление, или внешнее влияние при вашей работе? А, то, что я могу сказать вам, что а, а, кадровая политика а, кадровая политика в Министерстве внутренних дел, в правоохранительных органах, в, а, в судах, в прокуратуре а, у вас ну, практически esse formato. Спасибо большое за то, что пришли и ответили на неудобные вопросы. Спасибо за очень хорошие вопросы. Легкости сотрудничества. По футболу не было ничего.